Я пробую там, если что там. Да, всем привет, меня зовут Макс Риск. Напиши комментариях от 0 до 5. оценим микрофончик, меня тут, блин, кто -то стреляет вечно. В общем-то, топ-7 игры, как нашел. Вот, значит, на седьмом месте, но она вроде даже не получше, но не, поп не популярный я Тихо-тихо-тихо-тихо. Тих сейчас будем жарить, в общем-то у нас квест еще осталось а, так будет просто идти продаем мы должны начать, что да, тут у нас все это жарить. и бука напишись, балкам, долго пожаловать не холд, что говоришь, да тут жопс прокачаться как будто бровидничок ладно Эмм. Шопса, ну-ка, здорово, все так и знал. Видите, вот он, Давай тунишку поиграем. Потом уже и покажу. В принципе, в принципе нам. 50 долларов, смысл? Мне только 15 долларов, да? О, не понял. Стой, не на пушка. Вроде бы тихо-тихо-тихо. Ну, чё, может описать да. нам не понятно снять ну то ли как это 50. купить джерри кэн грин ну-ка я так и знал ну, не понимаю это Вот, дайте Так, второй рокад, другой не забирается. О, это У каждого своя, поляна Я теперь Так, ну давайте, тогда купим за три тысячи всего. 1500. А рели так Есть ходы? Да, есть ходы. Не да. что, что происходит, ну, наверное, тоже порох. Вот, да. там... тысяч. Кстати, хотели бы ты, чтобы пока сразу подхожу сразу взрываюсь а давайте один код используем так понемножку чтобы сразу так не приключались Ой, подожди а тут у нас а вот вроде бы уже в садине не пишут есть только один способ а они ну, еще поставили По конечно не схожу а то там бесполезно зачем я лучше сам покажу вам кады быстрый способ вроде бы сработает давай работает не хочет быть ладно второй вариант так подожди вот, Диди, они -ди -ди, а коды ваши? Как код списать там? А вон... Так вот код, вот код, код. Ну ладно, рискнем. А я, не конечно, не верим в этом год Ну ладно, код. Списать. Самый короткий код. Ага. Ничем. Алайпид. Ничего не добавил. Так начиналось контура названием как он звонит Relax вроде же прокачка. Ничего нам ты коверти не возьмем мне что есть у вас там есть корочка название иди че пей окей продаем ну что ж, тут еще и коды ты Как-то их помаловато стало. Ну ладно, спасибо за то. Здесь, конечно, пишут коды, что они прошли. Ну, возможно, вдруг они сработают. Ничего. Покажу карту, в принципе. Покажу игру еще. Как я закрою, я тоже закрою. Кстати, у тут открыта. Давайте сейчас, да, покажу еще игру, конечно. Я в точку не, не сделаем ну что ж, друзья, перед началом данного ролика рекомендую канал Макс Риск он снял про Маквейн. Тачки. Новый сезон. Cars, Молния Маквейн. Легенда. В тачки. Общество там. Новый сезон. Рекомендую постричь. Найдете его в вкладках канала. И подписывайтесь на мой. Ну что ж, я сейчас прям покажу. А что такое? вау еще монет порк скид байп айпс 1 2 ну тебе снимались у тебя нужен пэт да а что если нет тысяча этих вот кристаллов Одному там можно так сейчас только сейчас скопировал название ссылку секрет. Нет. Так и, вовремя, и там там там вот седьмое место. Покажи покажи, если можно. Нет, нету на нет, только... да, карточку. Вот название. Проводчику. А изменяется Симулятор огнемета боссы добавляли новых боссов. Ну что ж, приятного просмотра. Пошли искать боссов. тоже? Прям все можно все можно Вот это. Там а, ну, что можно выключить? Я в шоке! Так я позорю! Мёрт! Вот а Акпэд можно купить? Ак я не знаю, если лучше вы стреляете или чем там... А то тут... а, Блин, знаете, так никуда не пойдешь. Прям за Блин, не разрешают. Ладно, сейчас... Я Это челлендж, да? Блин. Делать реально как-нибудь, от не будет, потому что я челлендж, я ж тебе отдал О! Стой, стой. Не держа один. Ну, я добрый звонком. Блин. Что надо делать, это, конечно же, постараться. Да, да. А что я обычно спором? В смысле? Дальше 12. Так, мне хватит еще одна... ...бесконечность. О, это бесплатно 22 процентов слева от вас 20 20 секунд вообще нам дали на то что нам пороха отлично просто не за нос ходит слепо в общем бесконечность это самое то я я понидал лево четыре то чтобы... это трон все это бокс ладно хочется то по этой сети сети щем бесконечности осталось очень очень мало вот, твоих сытничных. бан бан бам, -бам, -бам. А ну, можно? Садь, а гра... Опа, там что, жаль, я, я буду он? тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо А он сильный? Как ты через меняется все? А, Сколько 4000? А теперь Давайте я беру курсом. Блин, друзья, игра реально тяжелая. сейчас. Баиц, 2x... а, блин, не спел. Борота, да. вот, получается у нас будет а, не, не монеты, как? Так, нашел конечный Боже, а что нам секунду. Секунд осталось? Секунду нам. Где секунду осталось? Блибом? Тоже, он, да, можно. Да, можно. Я понял, третий ванн. Да, я... Очень понятно. Кстати, а что это кромка музыку? Вау, я не знал. А -а -а -а, классная игра, да, советую. Так, это, топ-6, да, топ-6 придумаю. Но не такая лучшая, но на первом месте, наверное, самая лучшая. Ч ⁇ рт, топовые а нашлись. Я да, А потом уже покажу специально, чтобы узнать, советовать вам игру или нет. Ну, а я пранка, ну. Вот, блин, название спалил. Молодец. В принципе, название так спойлер, типа то. Ну ладно, покажу, тогда игру, что сказать. Бам, вот она. Так, убери, убери эту штуку. Маленький. Убери, как то Симулятор пожарника. Пожарник, ты я, я мастер в этой деле, в плей Что-то у нас дом горит, дом горит. -то такое. да у нас дом горит, бежу парчу. Ты я говорю, дом да горит. А что делать? Где он? А, вон пожара. Тушим, душим, душим Эээ, гудом вэй Чингенс Пот Ситу Сайв, так тихо продаем. Да куда мы телепортируем? Окей, там еще что-то. Офигеть, город, блин, в опасности. Тогда дай за водой, да, спасибо взять 5000 фаул тайнс вроде запомнил сюда что такое я тоже заробился монеты есть код тоже есть Блин, а они все сегодня тушите. А что если я все тут со спасу? Невозможно? Они будут сюда так регистрировать. Давайте. Спаун да? нам. Квест отличный идея. Так, ну хоть код, что... Для подписчиков. Так. О, мой. Oh подожди какая-то игра. О, вау, <смех> рекомендация про новую. А, это я так увидел видел. Ну, ну, а Че классная игра. В следующем выпуске пойдешь, если не я не есть весь искать так долго. Не лень. Типа того. Вау, еще одна. Ну потом. А, дожди индекотс. Так, а как Иран называется? Правильно. как ты код код э, есть в этой игре поэтому типа трубку или нет Хорошо. последний способ самый рабочий наверно так тик-тик-тик подожди подожди код спищена подожди под вот тут есть код в этом берет собираем летел блин ну что за обман вот честно так ничего 2 кам чего два кам мы на купробу тоже не 2K. 2K? Ну, да, это уже не честно тут пишет коды, вау вот блин ролик устричто получить как и трозен да этот код да этот код что такое блин тебя даже из реклама. Я их не повезло с тобой блин хм, блин блин блин то да не, не надо нам все у нас обманул в общем то сейчас найду код блин основной а у маса блин Так, как я уйду с пустыми руками я же даю, даю коды алло так и еще раз если нет то все он кинкердык ладно смотрим тогда рекламу построю рекламу и покажу вам кады принципе что есть где он коды? А, а Может, тут. Подожди. Да, ой, сори, ну да, тут тяжеловато будет. Нужно вписывать код. М -м -м, не знаю, чего он хочет. Ой, не вписывает код. Ну, прекрасный Лё. Может надо... Ну, прошу тебя. Ну, код, код, д, Коды. Это кликбейт был. Нет, кодов тут, сори. Нас обманули все. А, поливалка, так Как это код убрать? Так, так, так. отлично. <смех> Полил. <смех> да, плюс 3 чего-то. А, плюс 3, да. ну, три раза. Ну, что-то хоть дали Тут у нас плюс 10. Ага, на карту живется, как я понимаю. Это я я сильные <свист> это я я сильный может какой-то удачи сработала я пожарник говорили так спасает этот мир что я в шоке все вода закончилась воды не дали так я сказал дайте блин воду справа от вас видно теперь стала тоже потушил си я не один такой мельчик телепорт нас спам бит нам тут честный портнуйся ну прикольно играть для сему от еще фанат пожарников ой а получаю. ну вообще на квест тоже тут шикар выполнять я сейчас не хочу быть фанатом данной игры, слушайте. да о. Тут мы надолго. Ну, так, сколько у нас времени? Может, вторую часть. В принципе... Ну, ладно, ну, как это. И следующий сериал попадет еще. В принципе, шикарно. <с> да, сразу. До 5 игр. Вот. <с> Вау, ты ну, что? но вышло. Я думаю, вы все ее знаете, Я ее показывал. Так что, да, может, вот она. MyFamers уж когда будет заходить в игры, я им показываю название, что все было честно. А то все смотрят до конца, некоторые не смотрят. Ну окей, окей. Я хочу справедливость, между прочим. Они, блин, или не вы, бля. Ты смотрят что они и не ставят лайки. Так, так, так, так, так, так, так, так. так. хорошо, вот он а, вот давайте пойдем. Потому что на время, если не успеешь то все те Тут также можно... Точку купить. А что -то у нас... Не знаю, куда она нам идет, но лучше пойти. Угу. Тех, тех, тех. пожалуйста зайку не так отлично просто Подавай чего я люблю зайку и под пиво опыт и отлично давай Пшено, зайк заик зерно пшено ошибку о что-то. ферма своем roblox капец раз само полина Кто об этом не знал, то, пожалуйста, не зайчик этики изъявал. Это декорации для праздненья. Майфемерс телепорт. Врем, собрать. Тут там танцуйте не понял. У нас крылан, кстати, есть. Это еще нише. Можете познакомиться, если чем так, вам нужно что-то правильно. О, новый уровень. Ха. Отлично, ты мощи мастер слушать. А ч ⁇ там ничего не там что то есть? Так, сейчас, блин, займусь этим. 8, тут чисто. Так, корол перебор. зайчика один. Э, кур перебор. Э, этот у нас... Э, все у нас будет живот, как тебя зовут, кстати. О, зайчика. Все у меня животные. У меня все животные. Отлично. Больше, больше пшеницы, больше пшеницы будут ночи. Классно. Но кто, чуваки, будут из Ой, я топ два в смысле. А чё не топ Я так уже столько блин граю. Слышишь, мне еще столько снимаю. Вот блин, засраный. Ну все, я я выиграю этого чувака. чувакам, мальчика там и парни. Ну как ты возвращаешься, блин. А? Так, нам сказали все, что готов Там сыр, готов 2 2 Сырники. Так, это а что такое? Ой, блин. А тут, кстати, сколько нет? У нас 29 тысяч. О, такое? Геймплей. Приглашает в игры. Отлично. Тик-тик-тик, берите, пожалуйста, все, давайте играть. Не, ну блин, так нечестно. Так, если. Ну я взрослый, так что у меня есть шансы. Твою ж магнитолу. А что такое активно, блин? Зазрал! Че это такое? Подождите, чуваки, подождите, вы младше меня, вы же должны быть не таким умным, блин, не таким шустрыми, блин. Вы не сможете где-то Вы не обижнте меня, молода, Молодые люди. Не вжинивайте меня, потому что я спортивный спартанец. Тех, тех, блин. Молокосос, блин. Я не могу, честно, молокосос. Тут... Девять. Ого. А ты не офигел? Девятку. Не, ну тут бурзы. Чувак, ну нет, я снимаю, отстанет мне, блин. Едь, Обер. Уж такое, блин, активничает. Ну дайте его, спасибо. Ну а такое? 11 баллов. 1 баллов. Один ну почему он такой молодой, блин? Такой, блин, активный. Тихо-тихо-тихо, дай о. Так, пожалуйста. Пожалуйста. Для подписчиков, потому что я взрослый, чем эти маленькие, тихо, тихо, тихо, спокойно. 15. Многосос, блин. Иди, знаешь, к нам. Не надеюсь, да, пожалуйста, 17. 7, 17. Ну почему кто-то лучше? Да пошел ты Жик. Ну, честно, же ты такой, блин. Но хитрецы, блин, ну нет. А. Да пошел ты, блин, школьник. А натих. Арикиньте, а он, я думаю, с его забанил. Так у нас был один случай. Ну что ж, конкурс. Блин, 1500. Задрал. Да задрал у меня, но ну, почему так? Ненавижу этих, этих школьников, блин, эти, которые крутые, блин, отлично. Задрал ты меня. О. А Все, я с первой лицой играю. Прекрасно. А я тебя обгоню школьник где? Сейчас таким не сталкивался, Макса риском, понял? школьники я б Чего? Раньше я был. Раньше кого я уступал в место в старике. Вот а ты, блин, не ступаешь, да? Ну получишь, блин. Ух ты, блин. Ух ты, Ух ты, да О, а что такое у нас? Живи какая-то. Мясо, да, что подарки это странно очень. Эээ, мне спирлица не нужо. Может быть, только так я смогу обогнать его подписчиков. Да, 1510 подписчиков. У меня 1368 подписчиков. Смог. Может ли Макс Риск обогнать школьникам? Да давай, обгонил, блин. Он мелкий. Давай. Сейчас обгоню его, блин. Особой. на Давай, подписчики, выше, выше, выше всего. Давай. В принципе. На тем более я ускоряюсь. Я думаю, что выиграл. Да, класс даже нельзя взять, то есть ему так только играть. Вот выиграю, тогда уже пойдем пообщаемся, блин, в дискорде. Посмотрим, как струсит. либо будет трусить. Ой, как пошел, блин! Я блин, знаешь, по цифрам по я он такой тысяч Куда спешишь, чел? Типа доркит, а как мне тогда сделать это тоже? Блин, о. Подписчики, я так нечестно. Я так не играю, ну что-то фигня. Почему же коньку ты вот меня Тут блин? Снимаю, блин, нати. Кого за фок? Кого Ну не штерн, блин, я не знаю, Я понял вас. Вот, и я, блин, я, блин, наказал. Все, давай логинг. Я покажу немножко способен. Думаю, так 100 тысячу уго а ты не обнаглел честно и не офигел так обращаться а? Ух, тебя блин скоро тебе конец говорится тёпа там что такое Л лево прокачал может только так я тебя понючал чал? Не так нужно делать. А по-другому, расслабиться, знаешь там. Сколько тут тупо там. Сколько? 30. А тут. А роза сколько? 30. Да, знаю, квесты. Выполняю, да. Я тебе вырушу, коля. Я тебе обещаю отношения в школе я обещал так что... что сказать вам так давайте ну, так быстро или реле или запаковать а понял 1600 ты да, меня задрал себя Понял это ждем. Польбался в броню. Вот я эти обещал, так что все. Что там вас дам? Можно. Давайте ждем. О, какие ему блин! У клубники отлично! И такая возможность у меня будет конечно вгоню. Да еще как оторвусь, наверно Блин, он помчал, блин, куда ты бежишь, чел? Может, даже как не знаю. Прежде кофе, блин, ну, что такое блин. Быстро, а? так Не понимаю. Ты хочешь, что бролик будет длину? Ну ладно. Честно. Я не хочу, чтобы кто-то не обгонял, блин. Был, куда еще младше меня? Нет, такая. Так я кто вообще? от тыквы, понял? Молоко. Может все же соберем молоко полное? 30. А так. Хорошо. М -м -м. Это еще мышка, которая что-то дат непонятно образа, да? монета нормальная. В общем, коробки нас должны помочь. Чего, я тебе обещаем? обещаю. В сегодняшнем мне эти плани. Конкуренция только дают на ум. все это меньше. Что мне сделать такое, чтобы оторваться? Может, что еще купить? Может, квест выполнить? Так, а что если я вам дам? Если, если мне за одну корову купить? купить как бы сказали молоко да конкуренция идет по нашим скопам скоро сейчас только тут покупают тут вот, потом пойду там вот и все сделал свои дела там просто там зовут по борьму а тут у нас огород как знаете время когда посеешь вырастут там время там все такое и там под больше людей. и соответствия уба обга... 1600 подписчиков такой быстрый я до твоей цифры блин, доходил блин сто лет блин ступил блин, там не знаю, что такое, а, что такое? А, морковка везде. Так, начинаем эволюционировать. Я думаю, это очень понадобится. В О, коробка. блин, молока. Так. Твоишь магнитол. Молоко не тратить, брал. на нас тут на ошибочку ушло. Я молоко потратил. может быть много ответ так и смогу тебе погнать честно что-то другое сеть все всем аркоком тогда что произойдет -то не ну, у меня зарплата получается тысяча отлично что то есть тебе это будет очень хорошим преимуществом так, сюда. зайчик тихо-тихо-тихо подарок от зайчика как я понимаю подарок от этом скромно хватает все смотрите, смотрите большим смысле так так не пугаетими парку коврях так который подписчиков и от макс риск прием подписчиков вот если буду не гейм то я его порву буду выигрывать так ладно тут можно попкашить на что опыт дает нам какие-то свиньи отлично так а давай давайте идти в бушитку Мы... Апель... апельсин как там у нас называется что лимон да интернете прям правильно я угадал так почему только 30 30 опыт, 20 да я больше бро бро бро больше давай а кукуруза? тоже а... Может тут в чем-то какая-то разница есть? Не так часто говорят, а? подписчики растут. Давай. если вы не можете подписчику набрать, то вы выиграть и В принципе, я выиграл, там. Бывало, но проиграл. Так что я этим не, не проиграю. Подписчики до до конца. Может уже продолжим в другой серии, если будет часовой ролик. Что делать тогда? 10 тысяч монет, так, подписчиков, так у меня скоро Они все обрабатываются. Мы пока покопаем. И пособираем монету. Мне тут уж понадобится для того, чтобы играть с соперником, конечно. Ускоряться можно понятно. Спало. Ну соперники, я тебя выиграл, нет? Жди, жди, жди. Офиге, да? А это вдруг мой соперник? Я буду в шоке. Вот три Зачем так делать? Зачем пугать подписчиков моих? Почему тут круче меня вечно? Ладно, я пойду сейчас. это круче меня. Там все открыто и сразу дом покупает, и ценирует что -то. Так, к вам нужно было подойти. Тридцать если... Крутзе... нам предлагают. А, да, вот взять квест. Ну, в принципе, уже подходи тоже. Не понял. Что там было? Говорю, соперник. Трактор? Что там трактор уж? Круза. Я не знаю, но есть свой трактор. Я в шопе. А можно мне такой трактор купить, который будет работать? О, у меня 22 тысячи, отлично, закуплю. И в игру соперником. С одним ключиком. Тик-тик, тихо д жик Искал лайкос, там всяко, то, то, то это. Что там у тебя соперник? Блин. Блин если я проиграю будет ой как нелепо я не хочу а ч не вход сыграть по сдавался 170 новый рекорд вот черт такой а лимончик лимон растут здесь я в шаге не нормально только вот соперник главного появить вот в принципе можно уже не бояться его о пропачком что чувак сдавайся Кофе там выпивал, yeah. нас тут класс понятно со столом. мало кто ты другой хватает, принципе, конечно то а, то есть 2000 mm. О, Такие же, Ой, я купил, шикарно. Смотри, купи, Twins, который что-то принесет, да? Давай. Ну красота Я не знаю, что я купил, но я заметил, что ты купил пьесик, купили чему? Может, пьесик, а реликвую? А от кого-то мне не хватает? Вот, вот, вот давай, давай сейчас. А, Какой разделяете? Тут едите, там не хотите. Я думаю, просто мы все сами. стрел и что ну, отстал меня Ну, ладно, ну, не по сражаться но ладно мне в принципе я уже догоняю он пошел пошел уже пошел ну тогда поиграем знаешь какие-то игры что я не старый я не стар, я, ну, мол, поэтому я эти игру выиграл, так что не подавайтесь пом всякой такой еще оттуда на 2 к сейчас подзаработаем норки сади точно а, клубнику okay. так что взям поляную клубнику шут чувак иди уже тысячу подписчиков знаешь что заберешься куди 10 тысяч Если доберешь, я буду просто в шоке что Шо, чувак выучится наблюкни энергии, момент все месте, это очень тоже важно ну, понимаешь о чем идет речь. сейчас у мне тоже только скажу. еще а у меня еще 800. знаешь как раз. ну пошел. Дома-дома-дома. День чекшен. Дома-дома. логично круто за рабочим штукану конечно да подают хорошо ну... таким слова что О, поднялся ну блин он уже оторвался поднялся оторвался господи ну то что ну да пожехать до подписчика подписчика ну, он понял что я вы конкурду понял что-то ну, вы думаете. да прокачался еще ну. а, у, у нас апгрейд так я погнал ноги не нам приходит блин он снова отрубается да пошел давай как уже проиграл так проиграл ну скинь ты школьник уже становится тоже уже выигрывать. вот он ты свое поколение так тогда раздавайся уже я как-то в левом ухе будет слышно микрофон что происходит купить новый микрофон так, если подписчиков будет больше, то да, так не. Качка есть, прокачка. За это то, что мы так на паузу, то мы можем так скажем тут селиться. Грузим все осталось. Не платим покупать. не знаю, почему тупо, блин? Ну, блин, я тут не заказывал. Ша там. Вы минир пойраем, ч? Давай мини ну, мини это вот мини мини мини мини мини мини мини мини мини мини так что мини мини мини шанс мини мини мини мини мини мини мини мини это везде ставлю, да старт геймс всю опана запутаться запутаться можно потому что столько блинку. Ну, что ж это он с нами играет если не играет будет опасно это так он это тут игрок запомните них пожар рассмотрите что признал Нет, вроде бы. А, тот. Видели тут? Нет, куда SGA. Просто так, он быстрый. А, плюс какой он есть, враг. <связывается> да, вс, давай, если мы уж на Блин, большой мальчик. Такой хроменный. Вроде я уже выиграл. Кабман на маневр. 1800 думаю, я уже не могу телепортироваться, потому что они так рядом с ним тут происходит. Ну, я тут. Ч ⁇ ты, блин, тут? ты проиграл, ну, Может это он играл все Не все игры понимает, но как то он Очень хорошо играет. Специально да, так, но... победил, отлично. Ну, что я уже продолжаю потому что тут слизано тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот. Крупника. Угадывать. Ну, В принципе, нереально клубничка. Тут она Кстати, там что-то такое есть. где то трава. А. А мне забор. Кто-то зеленый забор. такой обычно пока не подписчик кто скажет. Какой заборчик, кто то я. О, подписчик зашел. Ну, а, думаю, что не выиграешь. То я тебе в игру подписчиков, Вау, один чувачок так быстро делает это все дело. который на первом месте. По топ-подписчикам. Если его будет вообще четко, поэтому может, постараться. Никогда не сдаваться. там осталось мне уже 2к были тобой буду проверить буду вообще не классно я даже вытратить не могу конт и делает Отдаемся типа того, потому что это уже перебор время перебор с часами обстоятельства. Отдаемся. Всем удачи, всем пока. До следующей серии.